Всем привет, друзья! В этом видео хочу вам рассказать про такую светодиодную лампу, как K6C. Вообще, что это за лампа и откуда она взялась? Компания DownKnight выпускает светодиодные лампы. Все вы это прекрасно знаете. В моем автомобиле сейчас установлены лампы DownKnight K7C, а до этого были установлены лампы K5C. Так вот... Лампы к 5 с отлично себя зарекомендовали и пользуются огромным спросом у покупателей На ютубе есть 7 известный канал, называется Тестлап, где тестируются светодиодные лампы, то есть как они светят, как нагреваются и так далее и Естественно, лампы к 5 c там были протестированы и было заключение, что эти светодиодные лампы очень сильно нагреваются, деградируют То есть со временем, пока не работают, начинают уже светить хуже, чем они светили изначально Естественно, люди посмотрели, начали возмущаться, мол, что это такое, почему так лампы сильно греется, да вот тот, это все, да она так быстро выйдет из строя. И, естественно, начали жаловаться производителю, то есть компании Downknight. На что компания отреагировала и выпустила специально для таких людей обновленную версию K5C уже на 40 ватт. То есть производитель уменьшил напряжение, снизил мощность лампы и тем самым лампа у нас в итоге перестает нагреваться до там высоких температур. Вообще за это время сколько были у меня установлены лампы к 5 c фарах, а это примерно чуть больше года, никаких проблем с ними не было. То есть они у меня фару не выжгли, там кулера не перестали работать, лампы не вышли из строя, то есть все с ними было отлично до того момента, пока я их не поменял на к 7 c Мне кажется, что даже если бы я их не поменял на другие лампы, то они работали может быть еще лет 5 и ничего бы с ними не было. Так вот, друзья, на канале TestLab, естественно, все эти Тестирование проходили, показывали там температуру и так далее И зная прекрасно, что лампы K5C пользуются огромным спросом То есть человек просто решил выпустить свою линейку светодиодных ламп Назвав их лампами серии к 6 c то есть, говоря типа, что это какие-то лампы обновленные, что у них там лучше термоконтроль, то есть, они меньше нагреваются и так далее. Скорее всего, друзья, это просто маркетинговый ход. Чтобы не быть голословным, я заказал себе такие лампы. Это к 6 с с цоколем H7. К сожалению, HB3 цоколя я не нашел. Его в продаже уже давно не было. Я очень долго мониторил. И пришлось заказать именно соколем H7 и с цветовой температуры 6000 кельвинов. Потому что в 4300 почему-то у продавца тоже не было очень долго. И соответственно для того, чтобы подключить их в HB3, мне также дополнительно пришлось покупать специальный переходник с H7 на HB3. И также я заказал лампы такие как Downknight K5C на 40 ватт, чтобы проверить. Соответственно, и сравнить их с к 6 c Единственная разница в том, что у к 5 c 40 Вт, цветовая температура 4300 Кельвинов, а у K6C к 6 c 6000 Кельвинов. Поэтому сравнение немного будет такое, ну, как сказать, наверное, неправильное, да? Но в любом случае я их подключу и проверю. Ну, а теперь, друзья, предлагаю посмотреть на эти лампы поближе. Также я еще возьму лампы к 5 c на 55 Вт и сравним эти три лампы между собой. Итак, я выложил все три коробки K5C. Правда, коробка от к 7 c но внутри лежат лампы K5C обычные. Это у нас к 5 c 40 Вт и к 6 c Итак, давайте смотреть. Давайте, наверное, сначала откроем коробку с к 6 c посмотрим, что здесь внутри. Внутри мы видим вот такую вот инструкцию, мануал на английском языке понятно и сами лампочки как я и говорил цоколь h7 имеется вот такой вот штекер соответственно по умолчанию он мне не подойдет У меня есть специальный переходник в общем смотрим дальше драйвер никаких опознавательных знаков нету сама лампа копия лампы к 5 c цоколь только другой оплетка такая же металлическая в общем, друзья, все то же самое. Теперь для сравнения берем лампу, давайте, наверное, К5С, возьмем. Лампа К5С и лампа К6С. Смотрим. Одинаковые. Одинаковое. Охлаждение одинаковое. Одинаковые Чипы. Вообще одинаковые, но оттенок здесь более желтый, здесь такой какой-то более оранжевый. Здесь, кстати, не обращайте внимания, цоколь от другой лампы, от K7C. Так. Сзади тоже все то же самое. Сверху у К6С, мы видим, что это К6С, трубки две по бокам алюминиевые, а здесь у нас трубки обе медные. Итак, эти лампы мы сравнили, а теперь давайте сравним их с лампами К5С на 40 Вт. Здесь тоже у нас есть такая вот брошюрка. Кстати, Смотрите, друзья, очень важный момент. Как вы думаете, похожи ли брошюрки? Сейчас я вам даже покажу, что отличий здесь вообще никаких нет. Вот. Видим, да? Все абсолютно одинаково. Как вы думаете, на каком заводе собирают лампы К6С и К5С? Все правильно, друзья, на одном и том же заводе. Только люди, которые а, заказывают там лампы К6С, типа что-то там переделывают, доделывают, типа термоконтроль устанавливают и так далее. Друзья, опять же, как мы это проверим с вами? Вы будете разбирать эту лампу, смотреть, что там установлено? Будете лампу разбирать К5С, сравнивать их между собой? Наверное, нет. Ну, никакой человек в здравом уме, наверное, этим заниматься не будет. Да? Вы просто берете, заказываете лампу, устанавливаете ее в фару, и, как говорится, ездите и не паритесь То, что вам предлагает тут продавец и уверяет в том, что здесь все типа доработанное Мы это можем проверить только путем разбора Никто этим, естественно, заниматься не будет Я тем более Лампы к 5 c 40 Вт Смотрите Так, драйвера между к 5 c и K5C на 40 Вт Мы видим, что они разные Здесь видно написано, что 12 вольт, 40 ватт. И теперь саму лампу смотрим. Ну, ничем не отличается она от обычной К 5 С. Оно и понятно, потому что здесь производитель только снизил напряжение. Соответственно, ватт здесь 55, а здесь 40. По сути, визуально никакого отличия в лампах нет. А теперь давайте посмотрим... На лампы K6C абсолютно одинаковые чипы опять же по цвету только отличаются а сами чипы одинаковые с этой стороны тоже все идентично кулер все одинаковое друзья драйвера естественно разные типы здесь доработанные так что, друзья, предлагаю в одну фару установить сейчас лампу К6С, а в другую К5С на 40 Вт. Но, опять же, сравнение будет не особо объективным, потому что цветовая температура у них разная. Но, в любом случае, будет интересно посмотреть, как они светят. Замеров, естественно, температуры я никаких делать не буду. У меня нету специальных приборов, там, термометров и всего остального. Так что, друзья, тут чисто только на глаз и на ощущения. И, кстати, друзья, коробка K6C ко мне приехала вот, вот в таком вот виде. На ней как будто кто-то сидел. Вот так вот она продавлена. И, естественно, она была вообще никак не запакована. Заказывала я ее с Алиэкспресс просто в обычном пакете. В то время как лампы К5С приезжают в пакете в надутом, в таком в котором при транспортировке соответственно, с лампами ничего случиться не может на улице стемнело давайте посмотрим в правой фаре у меня установлена лампа К6С 6000 кельвинов в левой фаре установлена лампа К5С 40 ватт естественно цветовая температура разная, потому что к 5 c у нас на 4300 кельвинов. Конечно, белый свет смотрится поинтереснее. Давайте посмотрим, как светят сами лампы. Так, закрываю лампу к 5 c Вот так светит лампа к 6 c В целом ярко. И закрываем лампу к 6 c Вот так светит лампа К5С 40 ватт. Цветовая температура 4300 кельвинов больше подходит для дождливой погоды. Соответственно, в дождь, там, в слякать, в мокрую погоду лампы будут светить лучше. И, соответственно, дорогу тоже будет видно намного лучше, чем от холодного света. А теперь давайте посмотрим, какой свет будет на асфальте. Итак, смотрим. Закрываем К5С 40 ватт. Такой свет от К6С. Закрываем К6С. И вот такой вот свет от ламп К5С 40 ватт. В целом и тот и тот свет очень хороший. Тут уже как говорится, на любителя, кому нравится теплый свет, кому холодный. Ну а теперь предлагаю вместо К6C поставить лампу обычную К5C на 55 Вт, посмотреть разницу между 55 Вт и 40 Вт, как они будут светить. Там уже цветовая температура будет одинаковая. Обе будут лампы 4300 Кельвинов. В правой фаре установлена лампа К5C 55 Вт. В левой фаре установлена лампа К5С 40 ватт. Цветовая температура но практически одинаковая. Мне кажется, что в фаре, где установлена лампа на 55 ватт, чуть похолоднее свет. Теперь давайте посмотрим, как на асфальте. Закрываем 40 ваттку. Такой свет от 55 ваттной лампы. И закрываем 55 ватную 40 ватт. Вот визуально вообще никакой разницы нет. Что то что та лампа, в принципе, светит одинаково. И в заключение, друзья, хочу сказать свое личное мнение, что лампы к 6 c это просто маркетинговый ход, ориентированный на то, чтобы просто переманить к себе клиентов. То есть те люди, которые покупали лампы от компании Down Knight K5C, увидели э, обзор. Поняли, что эти лампы очень там сильно греются, деградируют и так далее, и увидев, что вот есть такие лампы как К6С, естественно побежали их заказывать. Друзья, я предлагаю вам просто в это не верить. Лампы К5С, так как у меня были установлены, отлично работают и никаких проблем с этим нету. Ну а на этом у меня все, друзья. Не забывайте подписаться на мой канал и оставлять свои комментарии. Всем удачи на дорогах. Всем пока.